Привет, посетители психушки Немиркин, и добро пожаловать на наш канал. Вызывает ли у вас дрожь в животе сот, губок или дырочек? Вызывает у вас дрожь и тошноту. Чувствуете ли вы дискомфорт или желание уничтожить их? Возможно, у вас трипофобия, боязнь дырок. Согласно Healthline, трипофобия – это боязнь или отвращение тесно упакованных отверстий. Люди, страдающие этим заболеванием, чувствуют тошноту при взгляде на поверхности, в которых есть маленькие отверстия, расположенные близко друг к другу. Вот трипофобия и ее симптомы. Триггеры. О трипофобии известно не так много, но распространенные триггеры включают следующие. Семена лотоса, соты, клубника, кораллы, губки, водяной конденсат, гранаты, пузырьки, скопление глаз, как у насекомых, алюминиевая металлическая пена, конденсат, канталупа, отверстия или камешки в бетоне, воздушные отверстия в ломтике хлеба, узоры в глазуре на торте или пироге. Проблемы с кожей, такие как язвы, шрамы и пятна. Пятнистые животные, душевые лейки, светодиоды и светофоры. Вот некоторые из трипофобий. Конечно, это не полный список. Всех триггеров. Симптомы. Вот некоторые симптомы трипофобии, которые вы можете испытать на месте упомянутых нами триггеров. Вы можете почувствовать отвращение, страх или дискомфорт. У вас могут появиться мурашки. Ваша кожа может чесаться или ползти. Вы можете вспотеть, испытать тошноту, приступ паники, одышку, учащенное сердцебиение, дрожь, тревогу, страх и желание уничтожить отверстие. Плач или рвота. Исследования, касающиеся трипофобии. По данным Healthline, исследователи не пришли к единому мнению по поводу того, следует ли классифицировать трипофобию как настоящую фобию. Одно из первых исследований, посвященных трипофобии, опубликованная в 2013 году, предположила, что эта фобия может быть продолжением биологического страха перед вредными вещами. Исследователи обнаружили, что симптомы провоцируются высококонтрастные цвета и определенное графическое расположение. Они утверждают, что люди, страдающие трипофобией, подсознательно ассоциируют безобидные предметы, такие как стручки лотоса, с опасными животными, такими как синекольчатый осьминог. Исследование, опубликованное в апреле 2017 года, опровергает эти выводы, Исследователи опросили дошкольников, чтобы подтвердить, основан ли страх при виде изображения с маленькими отверстиями, основан на страхе перед опасными животными или реакции на визуальные признаки. Их результаты показали, что люди, испытывающие трипофобию, не испытывают неосознанного страха перед ядовитыми существами. Вместо этого страх вызывается внешним видом существа. Диагностическое и статистическое руководство или dm 5 Американской психиатрической ассоциации не классифицирует трипофобию как официальную фобию. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью понять трипофобию и ее причин. Трипофобия не является официально признанной фобией. Некоторые исследователи нашли доказательства того, что она существует в той или иной форме и имеет реальные симптомы, которые могут повлиять на повседневную жизнь человека, если он подвергается воздействию провоцирующих факторов. Если вы думаете, что у вас может быть трипофобия, посетите врача или психолога. Они помогут вам определить источник вашей тревоги и справиться с симптомами. Нашли ли вы это видео познавательным или поучительным? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые также могут найти это видео полезным. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажмите на колокольчик уведомлений для получения новых материалов. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Большое суперспасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.